Всем привет! В этом видео мы с вами поговорим про замечательную программу для записи видео с экрана и для записи звуков с нашего компьютера и с нашего микрофона. То есть для того, чтобы записать либо какой-то вебинар, либо какой-то диалог, допустим, по скайпу, когда мы разговариваем с нашими людьми и так далее. Значит, программка называется OCam, бесплатная программа. Ну, давайте вначале ее скачаем и установим. Скачать OCam пишем, можно по-английски. Заходим обязательно на официальный сайт, вот так он будет называться. Ну, в принципе, самая первая вкладочка. Сюда заходим и здесь ищем, вот немножко пониже проматываем. Будет раздел «Скачать OCam Screen Recorder». Нажимаем «Скачать», видите, вот автоматически идет скачка. У меня скачался архив, я его запускаю. Здесь всего несколько файлов. Нам понадобится только один файл OCam. OK. Нажимаем «Извлечь этот архив» и, допустим, извлечем на рабочий стол. Вот, выбрали рабочий стол. Нажали. Ок. OK. Все, значит, это мы свернем. У нас появляется вот такой вот ярлычок на рабочем столе. Мы его запускаем. Вас приветствует мастер установки программы OCam. OK. Нажимаем «Далее». Этот этап мы обязательно пропускаем. Нам не нужен Яндекс браузер, тем более Яндекс браузер по умолчанию. Нажимаем пропустить. Значит, выбираем язык установки русский. И вот здесь нажимаем. Я, приним... Я принимаю условия соглашения, а вот эту галочку лучше убрать. Нажимаем далее. Идет процесс установки программы все программа у нас установилась переходит на официальный сайт нам это в принципе не надо и вот в принципе запускается сама программка вот так она выглядит единственный минус в том что есть вот реклама да то есть можно конечно купить платную версию тогда рекламы не будет вот ну и можно спокойно пользоваться э, и бесплатной давайте с вами посмотрим что здесь есть вообще э, какие вкладочки в меню есть большое количество настроек, вот можно купить, зарегистрировать. Настройками, если честно, я особо, особо сюда не заходил даже, ну, кому интересно, можете посмотреть, можете что-то здесь понастраивать. Очень много настроек, я пользуюсь стандартными. Значит, что у нас здесь есть? Во-первых, есть, конечно же, запись аудио, вот эта вот вкладка Здесь большая кнопка «Запись», кнопка «Открыть», куда будут сохраняться все наши файлы. Вот эта кнопка «Кодеки». Я здесь ничего не трогал, то есть у меня вот стандартные стоят. И, конечно же, вот это очень важная кнопочка, кнопка «Звука». Значит, Обращаю ваше внимание, когда стоит галочка здесь, записываются звуки системные. То есть, если мы с кем-то разговариваем по скайпу, допустим, да, то системные звуки – это как раз-таки то, что говорит наш собеседник. Если отключить системные звуки – то в записи собеседника нашего слышно, естественно, не будет. Если включаем, то мы, соответственно, можем записывать звуки, которые идут с нашего компьютера, то есть с наших колонок, там музыку, ролики различные и так далее. Обращаю внимание, здесь мы записываем только аудио, то есть картинка здесь не записывается а здесь выбирается микрофон, то есть вот у меня, допустим, есть отдельный микрофон, я могу выбрать э, микрофон с камеры, или могу не записывать микрофон, если хочу записать просто звук моего собеседника или звук музыки. Но э, очень важно потом не забыть э, вернуть на микрофон, значит. Э, Давайте с вами попробуем, вот нажимаем запись, идет запись, видно размер нашего файла, можно нажать на паузу, пойти попить чайку, Затем «Возобновить». вот И в конце мы останавливаем запись. Значит, вся наши записи будут сохраняться вот здесь. Нажимаем «Открыть». вот И вот здесь видны и видеофайлы, и, соответственно, аудиофайлы. Можем вот запустить наш последний файл вот и послушать, что мы там записали. Идем дальше. Запись игры я не пользуюсь этой вкладкой. И вот самая, наверное, такая полезная здесь вкладочка – это, конечно же запись запись экрана вот здесь вот э, есть несколько интересных и полезных вкладок значит давайте с вами посмотрим во первых есть знакомая нам кнопка звук э, работа на таким же образом то есть можно выбрать микрофон записывать там не записывать э, системные звуки э, есть кодеки я тоже здесь ничего не делаю не делал автоматически у меня всегда стоит есть кнопочка э, открыть. Ее мы позже посмотрим есть кнопка вот Сделать снимок экрана. Можно вот его сделать. Все снимки экрана будут сохраняться вот опять-таки здесь, там же, где будет храниться аудиофайлы, видео и так далее. И очень важная тоже вот кнопка размер экрана. Можно выбрать вот либо стандартные размеры. Видите, вот такая вот красная область. Да? Внутри вот этой вот области экран будет записан. То есть обращаю вот на это ваше внимание, можно увеличить эту область, можно самому потянуть за вот эти вот уголки, либо переместить вот за центральный элемент. Можно вот так вот даже растягивать, делать э, шире, уже там и так далее. Э, лучше всего, конечно же, пользоваться стандартными размерами. Допустим, я вот выбираю всегда YouTube э, 1280 на 720 HD разрешение. Можно сделать и повыше, там или еще выше, если, если ваш экран позволяет. Вот. Ну, или можно нажать, э, выбрать, значит, область, да, и, соответственно, выбираете вот окошко как какого-то приложения. Есть еще вот так вот тоже можно задать область вручную. Вот. Но, опять-таки, я лично обычно выбираю вот просто ютубовский вариант. Вот такой вот. Да. То есть, ну, и могу там немножко где-то подровнять размера Ну, и, соответственно, давайте попробуем сделать с вами запись. Я вот нажал запись и сразу видно, да, что вот идет время записи, вот здесь программки, естественно, вы можете ее убрать на время записи куда-нибудь вниз, там или в бок, чтобы самой программки не было видно. Размер файла сразу же отображается. Можно опять-таки нажать на паузу на какое-то время, если, допустим, вы записываете вебинар и там перерыв, допустим, спикер сделал, да, затем возобновить. Ну и в конце вы опять-таки нажимаете кнопку остановить. Все видео опять-таки будут записаны вот здесь у вас, нажимаем открыть, значит все записывается, раздел «Этот компьютер», «Локальный диск», «Пользователи», «Вы», «Папка с документами», то есть она у вас обычно где-то на рабочем столе лежит или, или просто на диске «С» и «Папка УК». Вот, и здесь сохраняются, соответственно, все записи. То есть, вот, давайте с вами даже запустим, посмотрим, что у нас там записалось. Я вот нажал запись, ага. идет время. Все записи, нормально, да. То есть программки, естественно, вы можете. Я слышу свой голос и вижу записанный мной экран. В принципе, это все, друзья. Больше ничего здесь такого особенного нет. Пользуйтесь программкой, очень удобная. То есть, можно записывать либо с экрана, либо просто аудио. Не забывайте при этом всегда перед записью проверять, что у вас по звуку, то есть записываются или нет у вас системные звуки и записывается или нет у вас микрофон. Это очень важно, многие про это забывают, и потом придется, приходится все перезаписывать заново. У меня на этом все. Всем удачи!